Ключ, Ранун, сука, где ключ? Вс, вс мо, в общем доме, ящик, но ключ, где ключ? Молчишь? Рамонт, Варюга, бандит, сукин сын, никчемный ублюдок. Я найду ключ без тебя. Баран, дурная башка. Черт! Я тебя чую. Ну вот, все сначала Ты можешь покончить с этим Расколдуй меня Ты что-то говорил о награде Награбил вдалек настоящее сокровище, спрятал и отдам только расколдуй Прощай. До встречи. Скоро. Сдуй, ты мне солгал! Что? Клянусь великой матерью! Не строй себя святошу, я знаю, что ты был в дружине Моркварга. Так-так, а ты умный. В одном только ошибся. Это вот моя команда. Крепкие парни, вооружены до зубов. Сейчас я тебя с ними познакомлю. Я не странствующий рыцарь Ведьмак и не судить тебя пришел. Тогда зачем расспрашиваешь? А было? Я должен знать, что на самом деле произошло в роще. Хочу снять проклятие с морковки. На кой хрен? Пускай сукин сын мучается драгнарека и еще день после. Такая у меня работа. Так и я себе говорил, пока Морквард не приказал идти к Хиндерсфьянику. Я во многих налетах бывал. Убивал женщин, детей, всех, кто подвернется. Но жрицы, это слишком, даже для меня. Когда, когда все закончилось, и Морквард пьянствовал с остальными, я вытащил вот это. Волчий клык, покрытый рунами. Он мне от отца достался. Тот был Годи в нашей деревне. Он сказал, что того, кого этим клыком порежешь, ждет в судьбах уже смерти. Ну, так и вышло. Твой папенька объяснил, как снять проклятие? Надо просто отдать клык проклянным. Но ты его не получишь. Этот сукин сын будет мучиться. Жрецы очень хотят вернуть свою рощу. Мне кажется, ты перед ними в долгу, а? Ладно. Бери. А взамен... Я никому не скажу о твоем прошлом, даю слово. Если ты что разболтаешь, я просто найду тебя и убью. Когда Моркварк снова превратится в человека, не дай ему уйти, чего бы это ни стоило. Дом сегодняшнего мой? дня Я... — твой дом. Интересно, такой ли ты крепкий, как выглядит? Фрея, прими мои молитвы и выслушай мою мольбу Небо пасмурное, море бурное Защити нас, великая Ты, что мать. даришь? Любовь, ненависть Здравствуй В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Моркварде В объявлении, которое я прочитал, не было ни слова о проклятии Все местные о нем знают может и так, но я не местный. Хотелось бы узнать побольше. Верховная жрица Ульва наложила проклятие. Хм, это я понял. Оно приковало морг врага на вечные времена. Даже если его убивают, он возвращается. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Зачем тебя привела богиня? Мне кажется, я сам себя привел. Ты не почитаешь Фрею. Нет, но я уважаю ее жриц и почитателей. Фрея равно награждает и карает верующих, и иноверцев и безбожников. Почитай ее и не гневой, и тебе зачтется, что тебе нужно. Покажи мне свои товары. нас, Великая Мать! Убийца. Месья, Та, что, что приносит долг, солдь, солдь, солдь. А Ну вот, все сначала. Ты можешь покончить с этим. Расколдуй меня. Вот, надень-ка. Мне... колыков хватает. Не умничай, делай, что говорю. Я свободен свободен наконец-то где здесь таверна я съем зажаренную на вертеле свинью нет быка и запью бочонка мэля и айда в море меня уже забыли Ха -ха. ну так я им сука напомню так напомню что в Новиграде дым будет видно ну попутного ветра но сперва награда верно я и запамятовал бывает и очень часто успокойся я свое слово держу. Слушай, езжай в Новиград, там найдешь ростовщика. Он в обрезках сидит. Передашь ему привет от моркворга и увидишь мою щедрость. Ну все, бывай, море зовет. Слушай мою мольбу. Фрея, принимай молитву и выслушай, и мою что мольбу. даришь? любовь. Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о моркварде. Я пришел за наградой. И ты уверен, что? Моркварк мертв? Даю слово. Если нет, верну деньги. Я поверю твоему слову, ведьмак. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Здравствуй. В чем дело? У меня есть еще пара вопросов о Моркварде. Прощай. Да защитит тебя богиня от всякого зла. Ты что даришь? Любовь, ненависть и силу. Небо пасмурное, море бурное. Прими, Я не